Вот такой кокосовый сахар я купила на сайте for Fresh. небольшая баночка это стопроцентный натуральный нектар кокосовых соцветий то есть это стопроцентный натуральный сладкий продукт подходит для тех кто следит за своим здоровьем заботится о нем кто на диете кому в силу здоровья нельзя много сахара можно его добавлять в напитки, они не меняют своего вкуса. То есть чай не будет пахнуть кокосом у вас, или теплое молоко, или еще что-то. И также можно добавлять в выпечку. Вот такого он цвета и вот такой консистенции. Мелкие-мелкие-мелкие-мелкие гранулы. Очень красиво выглядит. И сам сахар, и его баночка. Сайт фуфреш очень недорого стоит и быстрая доставка.